Всем привет! Сегодня будем готовить рассыпчатый плов с курицей в духовке. Готовить его проще простого, а получается очень вкусно! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В миску с куриными бедрышками добавляем пол чайной ложечки соли, пол чайной ложечки перца, пол чайной ложечки куркумы, немного подсолнечного масла, и хорошо натираем каждый кусочек специями отставляем в сторонку мариноваться а сами займемся овощами лук нарезаем полукольцами чеснок пластинками Морковь трем на терке для корейской морковки. Теперь разогреваем сковороду, вливаем в нее масло. Нагреваем его. Отправляем туда лук. жарим его до мягкой. Добавляем морковку. Жарим еще 3-4 минуты. Добавляем чеснок. Жарим еще 2 минуты. Засыпаем сухой рис. Добавляем оставшуюся соль. Перец. Куркуму а также хмали-сунели, гвоздику и лавровый лист, перемешиваем и даем рису пройтись этими всеми специями минутки три, воды не добавляем в это время, дальше выключаем огонь, выкладываем сверху на рис бедрышки. Заливаем водой, накрываем форму фольгой, блестящей стороной вовнутрь и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку ровно на час. По истечении времени убираем фольгу и продолжаем запекать еще полчаса. Вот и все, рассыпчатый плов с курицей в духовке готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!